Какие тут вот овцы. Давай. Смотрите, такие вот овцы. Такие тут чаевни наверху. И вот тут наша машина. Холодно, но все таки мы это заснимем. Что-то они говорят, и все слушают, и сейчас они нас тут атакуют. Вот уже атаковали ту машину. Окружили. Наслушаются. слушаются. И вот еще собаки. Много собачек. Да? Да, они же кочевики. То есть они из одного места в другое, когда они не возвращаются даже домой или как? Нет, вечером. Вечером. Вот такие громадные рожки. Такие три. А вон там еще с какими? <сосы> Все, замерзло. Залезаю холодно тут. В горах. Залезаю в машину.